Вот опять на улице серость и тоска, как всегда одна картина. Это все привычное, это как всегда. Чинять. Никакого покровения Может быть, пора мне Что-то там принять Да, но я же бросил Не Но Что-то бродит в груди Как-то почти Незаметно И Будто вдруг Затем мелькают, словно чередой, Год за годом исчезают. Что-то происходит, словно не со мной, Ну а я не замечаю. Сколько я пытался, задавал вопрос, Зеркало не отвечает. Может я до сложных мыслей не дорос? А простые исчезают, но что-то бродит в груди, как-то почти незаметно, И будто вдруг и Как-то надо проще принимать весь мир Все иллюзии без толку Страшно даже думать, что совсем один И мечты сложить на полку Только вот себя мне никак не обмануть И опять я что-то Заснуть, Как мне жить не понимаю Но что-то бродит в груди Как-то почти незаметно И будто в трубке гудки Но как-то все без ответа.